Идем дальше. Мы с вами выяснили, что на уровне системы реализована такая сущность как пользователь и такая сущность как профиль групп доступа. Понятно, что мы каким-то образом должны эти сущности друг с другом связать. Давайте выясним, каким образом они друг с другом связываются. На самом деле между ними существует еще одна сущность так называемая группа доступа. Давайте разберемся взаимосвязями. Из схемы мы можем видеть, что одной группе доступа может соответствовать только один профиль. Таким вот образом мы э, взаимоотношения будем обозначать. В то же самое время как один профиль групп доступа может быть связан со скольки угодными группами доступа. вот так. В то же самое время пользователь может быть включен в произвольное количество групп доступа, обозначено звездочкой, и одна группа доступа может включать произвольное количество пользователей. Это самый простейший случай. Давайте мы сейчас посмотрим, каким образом это реализовано в системе. Давайте запустим систему. И для начала надо заметить, что у нас в системе сейчас полностью отсутствуют какие бы то ни было пользователи. И наша первая с вами задача – определить в системе первого пользователя. Давайте уходим в раздел «Администрирование», «Пользователи» и «Права». «Пользователи». Пользователей сейчас у нас в системе нет. Давайте создадим первого пользователя, это будет администратор. Администратор. Запишем. И вот интересный вопрос – Поскольку пользователь у нас первый, мы должны его сделать администратором и предоставить ему соответствующие права. С этим вопросом необходимо согласиться. Согласимся. И вот теперь, теперь мы имеем возможность зайти в систему уже под определенным пользователем. Давайте мы этой возможностью воспользуемся. Завершим работу. Снова заходим в систему. И сейчас система уже у нас запрашивает пользователя. Пароль мы не указали. Заходим. Итак, давайте поставим себе задачу. Мы в систему добавим пользователя кассир и наделим его соответствующими правами. Еще стоит отметить, что вот у нас... Есть некое предупреждение безопасности. Можно почитать суть, но нас сейчас это не интересует. Мы просто ответим на вопрос. Итак, добавляем пользователя кассир. Как мы с вами видели раньше на рисунке, у нас роли предоставляются посредством. Права предоставляются посредством ролей. Роли должны быть включены в. Профили доступа. Давайте посмотрим, где в системе у нас определены профили доступа. Итак, раздел «Администрирование». Пользователи и права. И вот мы здесь видим профили групп доступа. Давайте посмотрим. И вот обратите внимание, у нас уже есть какие-то предопределенные профили. В частности, есть профиль «Кассир». Давайте посмотрим. И вот здесь вот мы видим набор ролей разрешенных для данного профиля групп доступа. Вот они все роли, которые минимально необходимы кассиру для выполнения своей деятельности. Отлично. Мы видим, что профиль групп доступа уже создан. Давайте создадим пользователя. Создаем еще одного пользователя, назовем его «Кассир». И сейчас, как мы с вами видим, видели из рисунка, мы должны посредством группы доступа связать профиль и пользователя. Давайте откроем группы доступа. Уже какие-то группы доступа созданы системой автоматически. Но мы создаем нашу новую группу доступа и назовем ее группа доступа кассиры. Можно видеть, что здесь же, на этой форме, мы привязываем к группе определенный профиль. Привяжем профиль кассир, и видно, что мы профиль можем привязать только один. Хорошо. Ну, на этом этапе у нас э, ситуация выглядит следующим образом. Если возвратиться к рисунку, мы группу доступа связали с профилем но пользователя с группой доступа мы еще не связали давайте ради эксперимента попробуем зайти в систему под кассиром и посмотрим чем это закончится выберем кассира вполне ожидаемый результат мы сейчас не имеем никакой технической возможности зайти под этим пользователем. Хорошо. Для того, чтобы у нас появилась возможность зайти в систему под кассиром, мы должны кассира сделать участником группы доступа. То есть включить его в группу доступа. Отлично. Выбираем пользователя. Выбранные пользователи. И вот теперь, только теперь, у нас появилась возможность зайти в систему под пользователем «Кассир». Давайте мы убедимся в этом. Отлично. И вот уже сейчас можно видеть что у нас определенным образом изменился внешний вид системы. Все правильно. Дело в том, что раньше мы заходили в систему под полными правами и нам предоставлялся доступ на все возможные операции и данные. А теперь доступ наш ограничен только функционалом, который необходим для работы кассиру. Вот так вот.